Во время Великой Отечественной войны гармонь всегда поднимала боевой дух солдатам. Я недавно услышала шуточную песню, решила, что надо все-таки ее спеть. Америка, не бушуй, шиша, бушу, не спеши, от Камчатки до Крымского берега. дурака Америка, за морями скучаешь, поди. Развлекают тебя твои санкции, сколько с ними проблем погляди. Ты нам, Америка, ты не там отыскала врага, лучше нет нашей родины, матушки, Мы тебе обломаем рога. К нам пожалуй, пусть запомнит есть русский солдат. Лучший в мире это русский солдат.